Приветствую тебя, дорогой зритель, на связи Павел Чернышов и в этом видеообзоре я хочу тебе рассказать о сервисе, на котором ты можешь заработать с полного нуля стартовую сумму для инвестирования, либо для чего-то еще. Этот сервис абсолютно бесплатный, он не требует от тебя каких-либо денежных вложений, зарабатывать в нем может каждый и все, что тебе для этого нужно, так это твое личное время. Никаких навыков, никаких знаний и абсолютно ничего не нужно для того, чтобы зарабатывать деньги при помощи сервиса Profit Center. Все, что тебе нужно сделать, так это только первое здесь зарегистрироваться и второе, начать выполнять те простые действия, которые я покажу в данном видеообзоре. Чем больше ты будешь уделять времени для этого типа заработка, тем больше ты будешь зарабатывать. Здесь твой доход напрямую зависит от твоего времени потраченного на это дело сервис Profit Center это один из топовых почтовых спонсоров на сегодняшний день в Рунете работает он с 2009 года поэтому можешь быть уверен в том, что те деньги, которые ты заработаешь на этом сервисе ты их получишь на свой кошелек итак, первое что тебе нужно сделать, так это перейти по ссылке под этим видео и зарегистрироваться на сервисе Profit Center После того, как ты попадешь на сайт данного сервиса, тебе необходимо в левой стороне, в левом сайтбаре нажать на кнопочку «Регистрация». Далее, в первом поле «Придумать свой логин», во втором поле ввести свой e-mail», поставить галочку «Я не робот» и нажать на кнопочку «Поехали». Проверите еще раз, чтобы все данные были введены верно и нажимаете на кнопочку «Поехали». Поздравляем, вы успешно зарегистрировались. Теперь вам необходимо активировать свой аккаунт перейдите в тот e-mail, который вы ввели на предыдущем шаге и нажмите там либо на ссылочку, либо на код, который там был вам прислан. Итак, переходим на наш e-mail, который мы ввели на предыдущем шаге. Видим, у нас пришло письмо от Profit Center, открываем данное письмо, здесь у нас указан наш логин, который мы ввели, пароль, который для нас сгенерировала система, и ссылка для активации. Нажимаете на эту ссылочку, активация аккаунта, ставите галочку «Я не робот». Предварительно, прежде чем нажать на кнопочку «Активировать», я вам настоятельно рекомендую вот эти вот данные сохранить. Прям их скопируйте и куда-нибудь в блокнот сохраните. Ваш логин, ваш пароль и ваш ID. Они вам будут постоянно нужны для работы с данным сервисом. После того, как вы их сохранили, нажимаете на кнопочку ⁇ Активировать ⁇ Ваш аккаунт активирован, теперь можем зайти в наш личный кабинет. Итак, вводим наш логин, пароль, который мы только что сохранили в надежное место. Ставим галочку «Я не робот» и нажимаем на кнопочку «Войти». Пожалуйста, подождите, а, все получили. Значит, читаем первое сообщение. Пожалуйста, перейдите на страницу «Мои личные данные» и укажите имя, пол и дату рождения. Это займет не более 30 секунд и вы получите за это 5 баллов к вашему рейтингу. Чем больше баллов у вас будет в системе, тем выше будет ваш статус. Чем выше будет ваш статус, тем вы будете больше зарабатывать. Это одно из правил, одно из условий данного сервиса. Для того, чтобы увеличивать свои заработки, вам нужно повышать свои статусы, о которых я вам расскажу чуть дальше. Но для того, чтобы вам повысить свой статус, вам нужно зарабатывать баллы. Так вот, мы можем прямо сейчас заработать 5 баллов практически на халяву. Поэтому переходим в раздел «Мои личные данные» и заполняем здесь данную форму своими реальными данными. Нажимаем на кнопочку «Сохранить данные». Далее выбираете «Аватар». После того, как вы выбрали «Аватар» у себя на компьютере, нажимаете на кнопочку «Сохранить». Вот, видим, аватар наш сохранен, и очень важно при выборе аватара соблюсти размеры. Размеры не должны превышать 210 на 185 пикселей, это очень важно. Если размеры вашего аватара будут больше, то он просто не загрузится. Поэтому проверьте его размеры, и если он попадает под эти критерии, то без проблем загрузится и сохранится. Далее, следующий наш шаг, нам необходимо заполнить хотя бы один из кошельков, для того, чтобы на него получать потом наши денежки, которые мы здесь заработаем. Для того, чтобы ввести здесь кошелек, нам необходимо сделать следующее. Значит, Нам необходимо первое, получить пин-код. Для этого нажимаем вот на эту синюю кнопочку. Пин-код только что был отправлен на наш e ящик. Переходим в наш e-mail. Видим письмо от профит Центра, Заходим в него и вот наш пин-код. Сохраняем этот пин-код. Тот же файл. Возвращаемся в Профицентр. Здесь мы вводим кошелек. Либо это будет от WebMoney кошелек, либо от Яндекс, либо от Неважно. Тот какой кошелек, который у вас есть, вы сюда его и вводите. У меня это будет Яндекс .Деньги. После того, как вы ввели в левое поле номер своего кошелька от Яндекс денег, в правое поле вводите пин-код, который к вам пришел на e-mail. Вот этот пин-код вставляете вот в это поле и нажимаете на кнопочку «Сохранить». После того, как кошелек будет сохранен, все, дальнейшие действия больше здесь, в принципе, никакие не требуются. При желании вы можете добавить еще один или два кошелька, но это не обязательно. Хотя бы один кошелек будет уже достаточно. Теперь, следующий шаг, что мы делаем, это давайте рассмотрим вариант заработка на сервисе Profit Center. Здесь все довольно интуитивно понятно. Обращаем наше внимание в левый сайт бар. Видим, в меню у нас есть подпункт «Заработать», рекламодателю, реферальная система, личный кабинет. Ну и в общем-то все. Нас интересует подпункт «Заработать». Первый пункт здесь у нас «Просмотр сайтов». Переходим в раздел «Просмотр сайтов». В верхней части у нас отображаются статические ссылки. За эти ссылки, если мы будем по ним кликать и просматривать, мы не получаем ничего, поэтому по ним кликать не обязательно, только если вы захотите. Далее опускаемся ниже «Динамические оплачиваемые ссылки». Вот за эти ссылки вы будете получать вознаграждение денежное. Если проскроллить вниз, то мы увидим, что этих ссылок достаточно много. В принципе... Можете начать с любой ссылки. Я начну с первой. Нажимаете на первую ссылку. Видим, у нас в верхнем левом углу отображается таймер. Обратный отсчет. 25 секунд нам нужно побыть на данном сайте. Для того, чтобы таймер дошел до нуля. И после этого мы выберем капчу. Нам будет зачислено денежное вознаграждение. Суть заработка в данном сервисе заключается в том, что рекламодатели оплачивают нам за просмотр их сайтов. Вот и все. Как видим, таймер в левом верхнем углу закончился. Здесь необходимо выбрать цифры, соответствующие левому полю. Значит 937. 937. Выбираем данное поле. 0,037 рублей было зачислено на наш счет. Записываем 0,037. Переходим в наш личный кабинет. Вот наш рекламный счет. Пока видим рекламный и основной. Видим, что здесь по нулям. Обновляем эту страничку. И видим, что на основной счет был начислен 0,037. Все, далее переходим ко второй ссылке. Независимый обзор лучших казино. Нажимаем на эту ссылку. Опять видим обратный отчет. Дожидаемся, пока истечет время до нуля. И после этого проделываем те же самые действия. Таймер закончился, подтверждаем цифрами, значит 5.8.9, выбираем здесь 5.8.9, 0.025 рублей было зачислено на наш счет. Записываем плюс 0.025. Все, закрываем данный сайт, переходим к следующей ссылке, видим, эта ссылка уже у нас зачеркнута, выбираем следующую ссылку, нажимаем на нее, смотрим данный сайт, можете его смотреть, можете не смотреть, это на ваше усмотрение. Наша задача просто пробыть на этом сайте до тех пор, пока не истечет таймер. 256. Выбираем 256. И опять 0,025 рублей мы заработали. Вводим плюс 0,025. Вот таким способом, нехитрым довольно, вы можете зарабатывать на сервисе Profit Center. На просмотре сайтов, за которые оплачивают деньги вам рекламодатели То есть все довольно просто Кто-то хочет найти потенциальных клиентов Расширить свою подписную базу Найти партнеров, коллег по бизнесу И он дает рекламу на этом сервисе Вы эту рекламу просматриваете и за это получаете деньги Да, получаете вы возможно немного за 20 секунд Но зато от вас не требуется никаких знаний, никаких навыков вам нужно только свое личное время теперь давайте посчитаем сколько денег вы можете заработать при помощи первого способа просмотра сайтов, либо по-другому называет его серфинг динамические ссылки в общем кто как, сколько вы можете заработать за день предположим, что ваш рабочий день будет составлять 8 часов Значит, если он составляет 8 часов в одном часе 60 минут, значит нам нужно 60 минут умножить на 8 часов Открываем наш калькулятор, 60 минут умножаем на 8. Получается, что в день вы, к примеру, будете работать, а, полноценный рабочий день, 8 часов, это 480 минут. В одной минуте у нас 60 секунд. Значит, умножаем это количество на 60 секунд. Получается, что в нашем распоряжении есть 28 28800 секунд. То есть это ваш рабочий 8-часовой день. Далее, на просмотр одного сайта у нас уходит в среднем 25 секунд. Значит, вот это количество мы делим теперь на 25. Получается, что за 8 часов мы можем просмотреть 1152 сайта. В среднем, давайте посчитаем по минимуму, чтобы было более понятно, за просмотр одного сайта мы получаем 0,025 рублей. Умножаем. 0,025 рублей. Получается 28-30 рублей вы заработаете за 8 часов. Это при самом минимальном раскладе. В случае, если прибегнуть к некоторым хитростям, то можно увеличить эту сумму легко в 3 раза. К примеру, использовать разные браузеры, использовать несколько компьютеров одновременно, либо использовать какой-то дополнительный там прокси-сервер, который меняет ваш IP-адрес, либо что-то еще. То есть, если немножко подумать, раскрывать все фишки в данном видео я не буду, то легко можно заработать в три раза больше. Но при самом минимальном раскладе открываете один сайт, одну страницу, смотрите 20 секунд, вот за 8 часов вы заработаете примерно 30 рублей. Это минимум, потому что за некоторые сайты платят, как мы видели, не 0,25 рублей, а 0,37. То есть, получается, потенциально заработок может увеличиться до 40-50 рублей за 8 часов. Есть также специальные программы, которые называются автокликеры. Используя их, вы можете также увеличивать свои доходы. И зарабатывать не 28, а 128, либо даже 228 рублей за 8 часов в день. Теперь давайте рассмотрим второй вариант заработка. Это чтение писем. Суть заключается в том же самом. Вы открываете письма, читаете, отвечаете на контрольный вопрос и получаете за это денежное вознаграждение. Значит, чтение писем переходим. Вот письма, которые мы можем прочитать, которые нам нужно прочитать. Выбираем любое из этих письмо, а точнее писем. Итак, вот здесь очень внимательно прочитайте инструкцию, это очень важно. Вот далее нам нужно прочитать, собственно, само письмо. Иногда оно бывает маленькое, иногда большое. В общем-то, здесь оно получилось почему-то большое. Давайте выберем другое письмо, чтобы нам было читать поменьше. Вот, вот видим письмо довольно короткое. Значит, читаем письмо, предлагая вашему вниманию уникальную группу ВКонтакте, вступайте Вступайте, вступайте, для заработка денег в интернете обращайтесь, бла-бла-бла и так далее. А, ответьте на контрольный вопрос. Значит, Для того, чтобы нам получить денежку за прочтение этого письма, нам нужно ответить на контрольный вопрос. Вопрос, что я прошу сделать? Находим ответ на этот вопрос в письме. Ответ, вступайте, вступайте и еще раз вступайте. Значит, выбираем ответ, вступить в группу. Нажимаем на кнопку «Подтвердить правильный вариант ответа». Нас передрисовало на сайт рекламодателя. Теперь нам нужно подождать 20 секунд до тех пор, пока таймер не истечет. Подтвердить точно так же просмотр сайта капчи. И денежное вознаграждение будет зачислено на наш счет. Выбираем 0.92. И мы получили... То есть нас передрисовало автоматически на сайт рекламодателя. Можем его просмотреть, можем не смотреть, можете тут же его закрыть. Обновляем наш счет и видим, что у нас уже 0,117 рублей. За письма, как правило, оплата идет больше, нежели за просмотр сайта, но она незначительно отличается. К примеру, за просмотр одного сайта мы получаем минимум 0,025 рублей, а за чтение одного письма мы получаем минимум 0,025. 30 рублей то есть буквально на 5 копеек больше аналогичным образом вы поступаете с остальными ссылками то есть вы можете выбрать любой из этих писем перейти прочитать его ответить на контрольный вопрос дождаться пока таймер истечет и получить за это денежное вознаграждение вот второй способ заработка на сервисе профит-центра третий способ это выполнение заданий Данный способ очень интересен, особенно тем, что задания могут быть очень интересные для вас и оплата за них бывает в несколько раз выше, нежели чем за просмотр сайта или за чтение письма. К примеру, вот немного про лесах мы видим, что 10 рублей стоит данное задание, 4 рубля, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль, 5, 4 и так далее. Вот. Бывает, э, стоимость одного задания доходит до 500 или даже 600 рублей. Вот такое бывает, конечно, редко, но бывает. Но, как видим, 5 рублей за задание – это средняя цена, которую вы здесь можете заработать. Ну, к примеру, в среднем на задание у вас будет уходить 10 минут. Даже 10 – это много, но пусть будет 5 минут. Э, в нашем распоряжении есть в течение дня 8 часов. 8 часов умножаем на 60 минут получается 480 минут делим на 5 минут получается 96 заданий вы можете выполнить умножаем на 5 рублей это примерно 480 500 рублей вы можете заработать за день если даже вы будете на задание тратить 10 минут то соответственно 200 300 рублей вполне можно заработать выполняя задание но минус выполнения заданий в том, что на них тратится намного больше времени, чем на чтение писем и на просмотр сайтов, так как они намного сложнее, как правило. Ну, к примеру, давайте рассмотрим вот это вот задание. Дорого голос через почту оплата миг. За него нам платят 2 рубля. Открываем данное задание и читаем его суть. Значит, дается ссылка, нажать на кнопочку поддерживаю, потом регистрация, вводите имя. Любую почту реальную. На нее придет ссылка, перейдете по ней, введете имя телефона. А, а, номер телефона бесплатно, вам придет смс-код, и проголосуйте. Скрин в отчет. Вот, собственно, довольно несложное задание. На него у вас уйдет. Я думаю, не более 5 минут, и за него вы получите 2 рубля. Задание несложное, оплата раз в 5 или 10 выше, чем за просмотр сайта за чтение писем. И, в общем-то, вполне приемлемая цена. Аналогичным образом вы можете подыскать те задания, которые вам подходят по стоимости, по затратам времени и вашей энергии, и их выполнять. Вот это третий способ. И четвертый способ это выполнение тестов. Значит, в данном случае, как видим, тестов у нас нету для выполнения. Но суть заключается в том, что здесь. Предоставляются обычные вопросы с вариантами ответов. Вы отвечаете на эти вопросы и получаете за это также денежное вознаграждение. За выполнение тестов, точнее за выполнение одного теста, вы получаете от 20 копеек до 1 рубля. То есть, ответив всего лишь на один вопрос, вы получаете от 20 копеек до 1 рубля. Вот мы с вами рассмотрели 4 способа заработка на сервисе Центра. Теперь давайте подведем небольшие итоги. Первое. Вы можете зарабатывать легко, как видим, просто без особых знаний и навыков. То есть все, что вам нужно, это ваше время. Второе. Доходы, да, небольшие, но зато они стабильные, регулярные. Вам не нужно ничего вкладывать, кроме своего личного времени. Если у вас куча свободного времени, то вы можете зарабатывать при помощи этого сервиса от 30 до как мы выяснили, до 200-300 рублей в день. Это вполне реальные цифры. 30-50 рублей это если вы вообще ничего не будете никаким хитростям, нюансам прибегать, просто будете просматривать один сайт за другим, тратя на это 8 часов в день. Если же хотите больше, то в этом случае вам нужно либо прибегать к некоторым хитростям, то есть использовать несколько компьютеров, несколько браузеров, программы автокликеры либо приглашать других людей. Вот в этом случае вы можете выйти на доход 200, 300, даже 500 рублей в день. И последний, Этот вариант идеально подходит для тех, у кого вообще нет никаких денег. Тот, кто хочет заработать хотя бы небольшой начальный какой-то капитал, там 100-200 долларов. И тот, кто не хочет никуда вкладывать какие-то деньги для того, чтобы зарабатывать. Вот идеальный вариант заработка без вложений. Да, заработок здесь, возможно, небольшой. Но еще раз повторюсь, он регулярный, он бесплатный и он, скажем так, доступен каждому. Не нужно знаний, не нужно никаких навыков, просто компьютер, мышка, свободное время и поехали. Благодарю вас за внимание, с вами был Павел Чернышов и до встречи в следующем видео обзоре. И если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, задавайте свои вопросы. И если у вас появились какие-то идеи, либо возможно еще другие варианты заработка без вложений, то также можете об этом написать в комментариях к этому видео.